Семь голов зверя – это четыре зверя из Даниила 7 главы, они представляют царство или нации. Лев – Великобритания, медведь – Россия, Барс – Германия, десятирогий зверь – Священная Римская Империя. Но Иоанн ничего не говорит о крыльях орла и о четырех крыльях на спине у Барса. Орел – это символ США, так может ли быть такое, что Америка исчезнет к тому времени? У орла два крыла. И в Америке возникли две противостоящие партии. Южная часть Америки была конфедератов, КША возглавляли Александр Хэмилтон и Джон Адамс. Это левое крыло. Правое крыло – это Томас джефферсон и Джеймс Мэдисон. Они были за Соединенные Штаты, в основном за республиканцев. Федералистов поддерживали богатые люди, например, бизнесмены. А за республиканцами стояли простые люди, например, фермеры. Левое крыло — это капитализм, а правое крыло — это демократия. Но сегодня США — демократическая республиканская страна. И противостоящие стороны в 2020 году — это Трамп и Байден. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела и дивилась вся земля. Откровение 13 глава. Семь голов — это сумма четырех зверей из Даниила 7 главы, за исключением орла. В Откровении 13.2 подчеркивается, что пасть у зверя, как пасть у льва. Пасть – это уста, а лев – это Великобритания. Библия предсказала, что в последнее время всемирный язык будет английский. В Откровении 13.3 не написано, что зверь был убит, но он получил смертельную рану. Если помните, то бар символизирует Германию – четыре головы, четыре подъема и упадка. После Второй мировой войны Германию разделили на ГДР и ФРГ. Заголовки газет кричали, «Германия мертва, она больше не воспрянет». 13 августа 1961 года построили Берлинскую стену. Германию разделили на восток и запад. Джордж Боу писал, «Хотя сейчас разделенная Германия, как дноявшаяся рана от ржавого ножа, однажды она все же заживет. Смертельно раненая голова – это третий рейх Гитлера. Это третья голова Барса» и казалось, что Германия обретена навечно. В то время Ирвин Бакстер из библейского пророчества предсказывал, что стена будет снесена, и с этого момента наступит новый мировой порядок. В 1986 году Ирвин Бакстер выпустил книгу «Послание для президента», где изложил все, о чем я сейчас говорю. А три года спустя после издания книги, 9 ноября 1989 года, стена была снесена. Известный журнал Time опубликовал такие слова «Снесение стены было явным доказательством того, что глубокая рана европейской цивилизации наконец-то исцелилась». В 13 главе Откровения Библия предсказала, что третья глава Барса пострадает от смертельной раны, и эта смертельная рана была исцелена. В выпуске USA Today была статья, и там говорилось… Берлинская стена, Запад грустит, Восток торжествует. 25-я годовщина Берлинской стены напомнила нам о своей уникальной роли сурового символа различий между Востоком и Западом. Кирпичи и строительный раствор как орудие пропаганды 44-й километровой раны, которая не может исцелиться. Светские издания описывают разделение Германии и Берлинскую стену как смертельную рану. После падения Берлинской стены, Джордж Буш, который представляет капитализм, Горбачев, который представляет коммунизм, и Папа Римский, который представляет католицизм. 1 декабря 1989 года они вышли из собрания и объявили рождение нового мирового порядка. В то время были три основные силы, которые имели мировое влияние. Одним был капитализм и демократия, другой был коммунизм, и социализм и третья это римская католическая церковь и именно эти три силы соорудили новый мировой порядок и, кстати эти три силы представляют первых трех всадников апокалипсиса но это совсем другая тема вывод очевиден что смертельная рана это третья голова барса третий рейх гитлера а четвертая голова это четвертый рейх поднимающийся на данный момент а что произойдет с америкой Орел встречается в Библии два раза. В Откровении 12.13 рассказывается о том, как Антихрист будет вести войну против Израиля, которого символизирует женщина с свинцом из 12 звезд. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. А кто единственный друг Израиля? Это орел. На протяжении последних 60 лет США использовали свое право века для защиты Израиля. Причина, почему на звере мирового правительства отсутствуют орлиные крылья, в том, что Америка отойдет на задний план. Если Соединенные Штаты не будут уничтожены во время войны, значит они не будут ключевым игроком мирового правительства. И родила она младенца, мужеского пола которому належит пасти все народы, жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. В Библии церковь сравнивается с телом Иисуса Христа. Здесь описывается восхищение церкви. И, кстати, это событие рожающей девы произошло 23 сентября 2017 года. Если вам интересно, можете посмотреть видео Максима Агафонова «Настоящий конец света». А мы не будем углубляться в эту тему, чтобы сэкономить время. В седьмой главе книги Даниила у медведя, который представляет Россию, во рту было три клыка. И ему было сказано так. Встань, ешь мяса много. А в других переводах написано три ребра. Первое ребро это крепостное право. Крепостное право было очень жуткое время для крестьян. А крестьяне занимали 82% населения России. Второе ребро это монархия. Народ разделился на красных и белых. За красными стояли коммуняки, а белые были против коммунизма. И по этой причине в России началась гражданская война. Россия в то время в буквальном смысле тонула в крови. Но это не все, ведь у России еще третье ребро. На смену монархии пришел Советский Союз. Только один Сталин уничтожил более 20 миллионов. А вообще коммунизм уничтожил более 100 миллионов только в России. И это не считая другие коммунистические страны. Например, в Китае Мао Цзэдун уничтожил 60 миллионов мирных жителей. 60 миллионов – это как Первая и Вторая мировая война вместе. Итак, три клыка или три ребра у медведя. Это крепостное право, монархия и социализм. И еще одна деталь. После того, как Данил описывает видение четырех зверей, он дальше написал такие слова. «Огненная река выходила и проходила перед ним» Дандила 7 глава 10 стих. Здесь надо учитывать то, что Дандил никогда не видел автомобилей, поэтому он на языке символов сравнивает это как «огненную реку». И «огненная река выходила и проходила». И в действительности дорога имеет двустороннее движение. И если посмотреть на трафик, создается впечатление, что это как «огненная река». Теперь подошел конец четвертой части. В первой части мы разбирали, что означает истукан из книги Даниила. Во второй части мы выяснили, что означает зверь с семью головами десятью рогами. Третья часть была о Вавилонской буднице, А четвертая часть, которую вы сейчас смотрите, была о раненой голове зверя. Если вы пропустили хотя бы одну из этих частей, то вы не сможете понимать библейские пророчества о нашем времени.